Одна премьера, еще одна э, песня на стихе баламут Такой еще один романс. И больше нет тех пустырей, Где не души на километры, Где стелятся соковы под ветром, Где от крапивных валдыри И солнце щурило глаза, И были синевые оттенки женцовый сизый бирюза. А снизу бела золотая Ирина высохшей травы, И два худых шалтай болтая Средь золота. Валерий Белая золотая, перина высохшей травы И два худых, шалтая болтая, средь золота и синевы